Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайкосики, прожимает колокольчик, конечно же, оставляет свои комментарии. Сегодня, сегодня, сегодня мы сделаем прикольные такие бутики для завт на завтрак. Было, будет вообще очень круто. С чайком или с кофейком. А, они.. Они будут офигенные. Приступаем. Так, для наших бутербродов нам потребуется базилик, авокадо, чесночок и какие-нибудь соленые, маринованные или малосольные огурчики, которые вам нравятся. Ну и, естественно, сам непосредственно хлеб. Ну, приступаем. Так, ну, как чистить авокадо, я думаю, уже все прекрасно знают. Просто берем вдоль Прорезаем его. Хоп-хоп-хоп. Потом так хоп, поворачиваем. Теперь холос. Провернули, вытащили косточку. Косточку, кто хочет, оставляет. Мой любимый оператор уже два авокадо вырастила практически. Они уже вымахали под 30 сантиметров высоту. Я так понимаю, эти пойдут туда же. Теперь берем второй авокадо точно так же, прорезаем его и поворачиваем. Не пошло сразу. Упс. Теперь берем ложечку и просто-напросто легкими движениями выковыриваем мякоть из кожицы. Хоп, видите, все прекрасно выковырилось. Дальше нам понадобится творожный сырок. Любой абсолютно просто сливочно желательно, потому что без всяких добавок нам они абсолютно не нужны будут. Ну, примерно пару столовых ложечек. Отправляем его туда. Можно, если нет творожного, можно обычный сливочный сыр. Просто немножко будет помягче. Ну, в принципе, тоже идеально подойдет. Также для аромата один зубчик чеснока. Чуть-чуть, буквально щепоточку соли. Также отправляем туда несколько листиков базилика. Не перебарщивайте только с ним, потому что бранденки сильные теперь перебиваем это так а огурчики нам нужно порезать такими ну не особо крупными кусочками но такими чтобы они прям чувствовались чувствовались в нашем креме для бутерброда ну плюс минус вот такими Хотя можно, я думаю, еще чуть-чуть меньше все-таки. Так вот на четыре части. И вот так. Оп, оп. О, да, вот так будет, наверное, самое идеальное. Смотря какие вы выбрали огурчики, у нас корнишоны. Маленькие сами по себе, поэтому, я думаю, штучки 4, наверное, нам хватит на количество нашего соуса получившегося. Все, пересыпаем их аккуратненько в соус и хорошенько их там перемешиваем. На этом этапе сейчас можно попробовать то что получилось и посмотреть там по соли, хватает, не хватает. Попробуем я бы чуть-чуть еще бы подсолил, самую малость, буквально щепоточку еще. Щепоточку соли, еще разочек это сейчас все перемешаем. И нам нужно будет не просто сделать, порезать хлебушек, нам нужно будет его сделать вкусным. Сейчас замешаю и займемся с непосредственно самим хлебушком. А Ну-ка. Теперь самое оно. И теперь занимаемся хлебом. У нас сегодня вот такой багет с кунжутиком. Короче, делаем пару парочку бутербродиков. Хлебушек просто на сковородочку положим, сейчас с двух сторон его немножко поджарим. Все, хлебушек поджарился, снимаем его со сковородочки. Перекладываем на тарелочку с бумажным полотенчиком. Потому что если без бумажного полотенчика выложить на тарелочку, то из-за температуры, из-за перепада сейчас температур, то он немножко подпромокнет. Ну что, на что настал тот самый долгожданный момент, когда будем пробовать. Что у нас получилось? Вот, Попробую. Угу. Классненькая штучка, очень нежно, из-за благодаря вернее авокадо. Чесночок, кстати, прям в меру Вот прям один зубчик Это количество, по-моему, прям идеально И прикольно, что огурчик попадается Вот именно огурчик, он такой похрустывает немножко Дает немножко сочности, дает кислинки небольшой Офигенно, прям, прям очень офигенно Классно зайдет с чаем, с кофе Без проблем вообще на завтрак прям самое то Угощайте, радуйте, кормите своих близких не забывайте подписываться на канал, прожать колокольчик, поставить лайкосик, ну и конечно же написать комментарий. Ну, всем приятного аппетита, до новых встреч!